такие вот ребята пироги у нас Как видим с вами метров 150 точно Сейчас убираем, защищаем трассу Я тут хожу ручками машу Показываю как тут происходит Значит, ребят, сейчас аккуратно С -с отсюда вас сесуйте сюда. Серега потом еще раз трактором пройдется. Давайте, погнали. Вот так вот. Навоз. Золото рассыпали, блин. Ну и еще техника тоже не вечная. Всяко бывает принципе наша бригада команда на месте ничего все будет хорошо на производстве не без огорчений но когда производство идет идет жизнь а наша жизнь она хорошая замечательная просто Замечательная у нас жизнь, ребята Замечательная, веселее Отлично Премия, будет вам премия Не вопрос Этот. Удобрение для асфальта Так, добренько